О Миши Живанецком «Я могу вам рассказать о Мише Живанецком», вздохнув, сказала Софья Иосифовна. Это была пожилая женщина, которая все еще была красива. Не было ни малейшего сомнения в том, что когда-то она была королевой. Несла она себя с достоинством и некой долей высокомерия. А в ее умных глазах Плясал ехидный, насмешливый чертик. Кроме того, с ней было о чем поговорить. Единственным и главным богатством, нажитым ею за жизнь, были книги. И вот теперь ей приходилось с ними расставаться, потому что ее дети решили за себя и за нее уехать в Америку. Шло самое начало 90-х. Продать свои сокровища она не могла, поэтому раздаривала всем желающим. На русскую классику и литературные шедевры социалистического реализма претендентов не нашлось, и все это пожаловали библиотеки. Дарения составляли три стеллажа, и библиотекарши две недели перетаскивали стопки книг. В перерывах Софья Иосифовна угощала всех чаем и беседой. «Так вот», — продолжила она, — «с Мишей мы были соседями. Я думаю, что нас стянуло друг к другу. Знаете, он был такой неказистый, но в нем была симпатия и магнетизм. А я? Я была красива, поклонников толпы». Ахи, вздохи, комплименты. Софи почти небожительница. Я его старше и намного, и на целую голову выше, как мне тогда казалось не только по росту. Ведь кто он? Миша Жванецкий. А кто я? Софи. Он так робко начал. Софа, хотите, я вам почитаю свои рассказы? Не надо было мне соглашаться. Почему? Да потому что я их не понимала. Он мне читает и читает, а мне не смешно. Ну, посудите сами, вот эти его вот теперешние известные вещи. Хотя бы от эти раки по пять рублей. Ну, что смешного? А одесская свадьба? Была я на этой свадьбе. Там просто записаны все разговоры слово в слово. Совсем без изменений. Ну, надо же понимать, так говорят у нас в Одессе все. Это нормально, мы привыкли, и для нас нет ничего особенного, это наша речь. Ведь пока он был здесь, его и не замечали. И за свою известность пусть скажет спасибо Москве. Ладно, это так, отступление. Сижу я, слушаю его опусы, которые все мимо меня. Жду совсем других речей, а он миниатюру за миниатюрой. Ищет реакцию, заглядывает в глаза, а я растерянно смотрю на него. На моем лице растет недоумение, а он теряется. Между нами ничего не происходит, хотя я уже на все готова, хоть ешь меня ложкой. Видно, я выглядела дурой которая ничего не понимает в творчестве писателя-сатирика. Может, он обиделся, может, разозлился на меня. Короче, и на этом мы расстались. Прошло уже столько лет, целая жизнь. И кто теперь он? Миша Жванецкий. А кто теперь я? Софа Осиповна. Она развела руками. И покачала головой. Вопрос. Бульвар Жванецкого. Это где? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.